Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, мы продолжаем с вами волшебное путешествие в игре Dream Watcher по библиотеке снов. С вас лайк, подписка с колокольчиком и коммент. Погнали! Ну что ж, мы с вами закончили на том, что мы нашли с вами ботинки, волшебные ботинки, которые мы теперь можем выбирать, выбивать стены, двигать, короче, пинать ящики. Вот, нашли какие-то там новые локации у нас, открылись из-за этого, получается. Но, но, я вычитал новую информацию по игре, оказывается в игре есть, короче, магазин. Магазин, где мы можем либо прокачиваться, либо что-то, не знаю, покупать какие-то дополни дополнительные штуки, вот. А валютой, короче, в игре является, как вы уже догадались, э бумажки, которые мы постоянно с вами собирали. Так, и написано, что магазин вроде как находится в локации Nexus. И вот я предлагаю э сейчас сходить и проверить, проверить... Э именно магазин что там могут нам предложить что вообще какая механика в этом магазине механику игры мы уже поняли вот так что так что давайте пробовать nexus кстати тоже в принципе небольшая э, не маленькая не маленькая локация поэтому я думаю по ней полазить тоже как бы в принципе было бы интересно я думаю, в ней тоже скрыты какие-то там свои секреты, свои штуки, короче. Вот. Так что, можно попробовать. Единственное, что мне не нравится это в Next, ну, на этой локации, локации Nexus, это то, что здесь хромает оптимизация. Вот именно почему-то здесь она вот хромает. Так, мы тут запустили лифт, но мы наверх, короче, не поднимались. Давайте посмотрим. Что имеется? Здесь у нас созвездия разные всякие. Вот здесь у нас, смотри, замки всякие. Э, ядро. коры это же ядро, да? Вот, замки всякие, и нам туда не попасть. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Пока вообще не знаю. Так, ну вот здесь вот чел стоит. Возможно, там еще какое-то свечение. Здесь вот свечение. А вот это, это я могу пнуть штуку, Нет. Мы же теперь можем ящики пинать нет это не пинается окей давай посмотрим и я так предполагаю что это магазин О -о -о. так а у нас 358 бумажек мы в принципе богатые можем с вами что-то купить life апгрейд. это получается апгрейт жизни Типа добавляется, скорее всего, а -а -а, еще одна сердечко. В принципе, давай возьмем. Так, еще можно, смотри, сердечко добавить, но уже сотку стоит. Так, что здесь? Еще лайф апгрейд какой-то. Что-то здесь лайф апгрейд, и здесь лайф апгрейд. Н непонятно. Одна дороже, одна. Подешевле. Так, кодекс компас. А, это карта. Получается карта, ага. Так, библиотека, детектор какой-то библиотеки. Карта, карта, короче, карта книг, локации, кодекс агенты 10, что-то. Э, Непонятно. Не, не Ни хрена здесь можно купить, смотри, сколько много всего. Так, окей, ну давай пробовать. Так, э, жизни мы попробовали. Вот это я не знаю, что, ну, леха... Не знаю, не буду. Она 150 стоит. Так, кодекс компа компас. Давай возьмем. Я не знаю, что это такое, но возьмем. Так, э -э -э, детектор библиотеки. <speech> Ух ты, 300. Вестбук. Окей. Так, я предлагаю взять э -э, вот этот. Какой-то локатор. И предлагаю посмотреть. Что такое вот это агенты 10 штук А ну в принципе смотри Мы можем у меня 98 бумажек Можем Так Libra Слипер э, Road Dream Boots Взять Все что по 10 короче мы с вами сейчас возьмем Например FUIL Платформы какие то так, ну на все мне не хватит. Станции сохранки, окей, то Я так предполагаю, это местонахождение всех, всяких вот этих штук. У нас осталось всего-всего ничего, короче, здесь, да? Но мы уже сходим потом. Так, мы что-то напокупали, короче, целую кучу всего. Окей. Так, здесь. Окей, где это посмотреть? Так, агенты. О, здесь все по-английски написано. Короче, только какая-то подсказка, скорее всего, наверное, да? Мне это не посмо. Э, ну, не знаю, э, если у вас же есть желание, переводите. Но... Вот. Так, здесь тоже подсказка. Это тоже подсказка, видимо. Угу. Это все подсказки. Понятно. Подсказки. Safe Station. Все подсказки. Я вот так вот помедленнее пролистаю вам, чтобы вы смогли на паузу поставить там и просчитать, если что. Вот. Это дополнительная типа информация. Окей, мы это все так посмотрели, что у нас. Все, да? Карты. Первый этаж, второй этаж. Ну, в принципе, смотри, а сферы показаны на карте. Втором этаже, на первом, кстати, две сферы где-то здесь рядом, на третьем этаже. А, нет, это третий этаж. Не-не-не. бассмет. А, и все что ли? Окей. Не знаю, короче, что мы тут. Кстати, в Nexus, смотри, один этот. Один хрен, короче, и четыре сферы еще здесь есть. Я предлагаю, давайте, короче, побегаем по Нексусу. Как выйти-то отсюда? Во. Окей, я предлагаю побегать по Нексусу. Так, давайте сохранимся сейчас. Вот. Посмотрите, здесь четыре сферы в Нексусе находятся. Одну, походу, я вижу. Только как туда... -то... А, туда мне не забраться, смотри, будет. А вот это что такое? Понятно. Так, туда мне, смотри, не забраться. Мне нужны, видимо, перчатки. Я так предполагаю. Эти штуки тоже не разбиваются. Это не работает. Окей. Давай-ка, посмотри, я вот здесь по верху могу проскочить. Так, давай-ка попробуем залезть наверх. Ну, чтобы туда попасть, мне нужно, короче, вот лазить, да, получается? Научиться. Смотри, здесь кокона. Леталят какой-то. Это, какой это кокона. Здесь пауки, походу, да? В Нексусе. Видишь, все, все в паутине. Окей. Давай сбегаем сюда. Так. Надо прицелиться, наверное. Окей. А, ну здесь это обход, понятно. Надо наверх попробовать за залезть. Так, здесь окей. И смысл? Смысла я в этом не вижу, чтобы я... Короче, надо на платформе. Смотри, платформа еще выше поехала, да, получается? Да. Так. Мы можем еще что-то купить? У меня десятка накопилась. Ну-ка, я сейчас повыше поднимусь, посмотрю. Бляха! Опять рано спрыгнул. Повыше, повыше, повыше надо. О, сейчас бы про... В смысле? Телепортанулся? Что за бред? Так. Надо с разгончика, короче. Лопс, окей, это мы взяли. Туда нам не пройти. Опа, а вот и сфера. Туда нам не пройти, но там сфера. Окей. Да и в принципе все, наверное, я больше не вижу кодов э, здесь вот в Нексусе. Вот здесь что? А, смотри, двери. А, э, комната с кошмарами, короче. Вот они кошмары. Здесь пауки должны быть. Ну давай, пауков мы еще не видели. Ну, как бы видели так со стороны. Ну давай здесь еще посмотрим. Бляха. Что-то здесь Оптимизация вообще хромает Окей, мне туда залезть Наверное, с другой стороны Можно спрыгнуть вниз Можно здесь А, ну мне вниз и надо Мне здесь никак А, там, смотри, там лазить, наверное, надо будет Окей Нужны перчатки будут Так. Там что у нас? А -а -а. Это странно. А как мне его, короче, сдвинуть? -то? Я что-то не понимаю. А. -а, -а. Все понятно. Вот эту штуку мы тоже сдвинуть не можем. У нас пока селенок не хватает. Да. У нас пока не хватает селенок. Ну, смотри, можно спрыгнуть вниз. Кстати, я посмотрел, вышло какое-то обновление еще у игры. В среду. В среду вышло какое-то обновление. Там добавили что-то еще, что-то там контроль, про контроллеры было написано. Короче, может, дополнительно какие-то контроллеры добавили. Может, можно... Пользоваться Но я как бы не пробовал Так, погоди А, ну теперь я могу подняться Спокойно, да? Окей Да, такое мрачноватое место Прям, знаешь Немножко кошмариков ну и пусто что-то. Окульт-анекс какой-то. Что-то там с оккультными. О, стена. Отлично. Дрон-галерея какой-то. Здесь вход в локацию какую-то. Здесь вход в локацию получается, да, какой-то. Так, окей. Как мне верхний-то взять? Эти штуки. А, наверное, с той стороны надо будет, да? Окей. Короче, по верху мы тоже пока не можем. А, нет, смотри. Я придумал. Я фишку придумал. Дойди. Да, иди. Так. Теперь делаем вот так, короче. И нижний сейчас мы пододвинем. Вот так. Вот так. Нижний пододвинули. Теперь я и наверх, наверное, смогу забраться. Так. Здесь я уже, наверное, смогу. Да. И он туда наверх. Ну, пнем. Так проще. Окей. Сюда мы поняли, как забраться. Здесь... О-о-о-о-о, э... смотри, листы поехали. Так, а вниз? Опа. Все уголки надо осматривать, все уголки. У нас... Есть... Коробок сдел, сделалась лестница. Да, здесь, конечно, хромает оптимизация, что-то как-то вообще Няйс. Притормаживается. Так. И. а а, -а! Все, дальше нам не залезть. Здесь нам нужны, получается, перчатки. Ну ладно. Здесь нам нужны перчатки Так, ну давай глянем, короче Хотя фиг знает Давайте мы начали, короче, с вами от Там сверху, ну, где светло Вернемся туда В принципе, я просто хотел посмотреть Магазин Здесь нам пока еще, наверное, рано Вот, здесь пока нам еще рано. Окей, Нексус. Зато нашли, короче, проход. Так, ну давай здесь сейчас еще купим, чтобы глаза не, не мозолило. Так, покупаем вот это. И все, остальные, короче, будем копить вот на жизни. Там за 300 э, что-то еще есть. Сейчас я вам покажу, короче, что там. Может, ну, вам интересно и вы там переведете. Так. А че мы взяли кодекс какой-то чего-то там? А чего, а чё за кодекс мы взяли? Окей, ладно. Окей, ладно, так а -а -а... Огонь Теперь надо вспомнить Где мы не были Мы не были, по-моему, где-то внизу так. Мы где-то внизу не были Архивы. Сейчас глянем, короче. Сейчас разберемся. Окей. Сразу сохранюсь, чтобы... Если что, не начинать... Оттуда. Так, ладно. Погнали. Здесь у нас... Чего у нас здесь не хватает? Что мы? 6 из 6... Мы здесь не нашли челабреков. Окей. А что вот эти книги, они, видишь, темные какие-то, блин. Какие, где мы еще не были. Опа, смотри, там что-то светится. Обезьяны ходят. А как туда забраться? Как-то в обход надо. Так, макака готова. Смака, кстати, выпадает вот. Бумажки можно чисто фармить, короче, так. Так, ладно. Туда там все равно не залезть, смотри. Даже если я, допустим, залезу здесь, тут нам ни капельки не пройти. Там надо как-то с другой стороны получается. Окей. Так. Ну, не может быть такого, что. Ну вот здесь челы остались. Не может быть такого, что мы все здесь закончили. Так, погоди. И он там поверху надо что? Ли? Я что-то уже забыл. Да! Вот здесь еще можно залезть. Пока нам никак. Или я не знаю. Здесь мы, в принципе, наверное, сделали все. Что-то я как-то не понимаю ничего. Или мы здесь все сделали? Пока у нас пока перчаток нету, мы дальше здесь не продвинемся. Это прицель. Окей. Ну сейчас я там гляну, короче. опять а вон ту дверь мы не открывали да но у нас кто <связывая> тут дверь мы не открывали но у нас это нет книги надо где-то книгу найти Обычно же книга где-то вот рядом, да, находится. Так, ну до туда я не допрыгну. А, вон и книга. Только как? Я смогу допрыгнуть? Я допрыгну? Хм. Бляха! Ну давай еще сдохни здесь. Что-то мне кажется, я до туда ни хрена не допрыгну. Я не вижу ничего. Нет. А как? Как-то сверху он оттуда. А... Хм, вот задачка. И никаких платформ, главное нет, ничего нет. Бляха, у меня жизни то Так, где там сохранка была? Опа, это не сюда. Я заплутал. Я заплутал. Я хочу попробовать, короче, знаешь что? Ага. Я хочу попробовать... Здесь вот по этим... А, нет. Я сквозь, низ, сквозь них падаю. Значит, получается, надо как-то вот туда наверх попасть. И платформ нету, главное. А как? Как тогда? Хм. Вот загадка. Здесь не допрыгнуть. Ну не зря же вот эта платформа здесь. Ну, бляха, не допрыгнет она. Летать она же не умеет. И не прицелиться ни на что. Хм. Странно. Очень странно. Ладно. Будем думать, друзья. Будем думать. Вот. Но подумаем уже к следующей серии. Вы тоже подумайте. Напишите в комментах, короче... Свои предположения Как добраться до туда До этого места Хотя еще есть Вариант, что где-то В обход Вот Поэтому фиг его знает Вот, так что в комментах пишите Ну, а я с вами пока прощаюсь С вами был Валерий, кому понравилось, ставим лайки Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте Подписывайтесь на инстаграм, комментируем И с вами был да, Валерий еще раз. Всем пока.